Понимаете, дело в том, что у человека в голове отсутствует опция, которая сможет это увидеть. Она просто, ну, ну и для отсутствия или Представьте себе, что есть, так опишу. представьте себе, что есть точка, первичная точка воплощения вашей души. Мы условно называем ее Богом. И вот эта точка распадается на огромнейшее количество воплощений. Одна из них содержит только у вашего разума, другая содержит, не содержит. Но тем не менее, это тоже вы по первичному качеству. Та, тот кусочек проводит свою жизнь, выбирает свой опыт. Ваш кусочек проводит свою жизнь, выбирает свой опыт. Все это как в единую базу данных вкладывается в разум единого. Через единого вы связаны, но только через единого. Напрямую нет. Но что происходит в тот момент, когда человек набирает бытийную массу, набирает опыт? Он начинает медленно стягиваться к своему первичному созидателю, создателю. Не в номинальном, не в религиозном смысле, а именно в математическом. Мы вот будем рассматривать математические модели. Закон магии гласит, чем ближе к единому, тем совершеннее природа. А это что значит? Это значит, что вы должны начинаете потихонечку получать информацию от всех, от всех воплощений, потому что приближаетесь к альмумату. И вот в этот момент происходит включение, понимание, что где-то твоя жизнь, твоя душа, твой разум проходит еще дополнительные жизни. Вот отсюда эти странные сны, когда ты переживаешь события, которые с тобой совершенно не связаны, из разных эпох, из разных миров. То есть бывают такие случаи, рассказывали люди, которые медиумически считывали эту информацию, ощущение себя, например, кухаркой на кухне Сталина. В этот же самый момент, в который ты живешь, другая часть проходит свое воплощение в качестве кухарки на кухне Сталина. Это было давно, но в то же самое время это происходит сейчас, потому что ты с этим связан. Вот такая математика, сложно это понять, Ну вот попробуйте это как-то Понятно, потому что мы с этим хорошо знакомы, то, что вы сейчас сказали, Сталин. Мы хотели только это теоретическое объяснение услышать, что базу под это дело подвести, потому что непонятно. Пока такая база, Я думаю, что в качестве отправной точки для изысканий вполне нормальная теория. Опять же, теоретизируем мы не можем это сказать заранее, люди, которые переживают эти состояния, обычным бывательским миром определяются как сумасшедшие, шизофреники, потому что они видят то, чего не видят другие, они чувствуют то, чего не видят другие, они просто настолько близко уже подошли к контакту со своей единой базовой материнской программой, что вот эти вот наведения, как бы сказали физики, как бы сказали ученые, наведение полей начинает на них действовать очень и очень сильно. И через это единое они получают информацию от других своих братьев и сестер, скажем так, по, по воплощению в большей степени ярко. И, конечно, это в человеческом теле, опять же повторяю, в простейшем человеческом теле физически наш мозг не способен уловить огромнейшее количество информационных колебаний, которые здесь присутствуют. И поэтому физика не выдерживает. Выглядит это в этом мире в глазах других людей как сумасшествие или скажем определенное отклонение.